Этот ролик специально для тех, кто не хочет читать инструкцию, а хочет посмотреть наглядный видеоролик, как что и где нажимается. Давайте посмотрим, как синхронизировать вашу вспышку с синхронизатором и какие настройки в синхронизаторе у нас есть. Итак, начнем сначала с того, в чем заключается логика при синхронизации вспышки и синхронизатора. Синхронизатор, находясь на башмаке в камере, Получает сигнал через башмак о том, что производится кадр, и он отправляет сигнал о том, чтобы сделать кадр на вспышку. Происходит это все по радиоканалу, и для того, чтобы их подружить вместе, они должны находиться на одинаковой частоте. Для того, чтобы вас не загружать точными частотами, на которых это все происходит, производители просто продумировали их диапазоны и сделали их от одного и там в разной градации до 16, до 32, до 64 и так далее. Для того, чтобы на вспышке работали вместе, достаточно выставить их в один и тот же канал. По умолчанию очень часто из коробки и на вспышке и на синхронизаторы уже стоит канал номер один в режиме синхронизации. Уже внутри вашего канала, в котором работает ваша система, вы можете на разные вспышки, если у вас их больше одной, можете разделять их на группы. Для чего это сделано? Вы, например, снимаете портрет человека и вы используете три источника света, три вспышки. Один у вас создает основной рисунок, второй, например, заполняет тени, а третий светит на фон. И для того, чтобы у вас регулировать их по отдельности мощности через радиосинхронизатор, вы разделяете их в разные группы. Например, группа А ⁇ основной свет, Б ⁇ заполняющий, и С ⁇ это идет на фон. То есть внутри канала с цифровым, с цифровым обозначением 1, 2 и так далее. Например, мы выбрали с вами канал 1. Внутри у нас уже по буквам мы разделили их на группы. И каждую букву группы мы можем назначать свою мощность и свой режим. Например, на лицо у нас будет действовать, например, мы будем снимать в TTL. А, заполняющий свет у нас будет фиксированный, либо TTL с какой-либо э, компенсацией. Например, TTL по лицу у нас будет работать без э, корректировок, то есть в ноль. ТТЛ, uh, который на заполнение, у нас будет работать на полторы ступени, там, на две ступени ниже, то есть будет слегка просто подбивать тени. А на фон мы выставим, например, какое-нибудь фиксированное значение. Мы поставим в ручной режим и поставим одну шестнадцатую. Вот для того, чтобы это все работало вместе и мы могли это все э, регулировать, мы раскидываем все вспышки в разные группы. Uh, если мы хотим, чтобы вспышки работали uh, с одинаковой мощностью, например, мы три вспышки расставили по залу, и нам надо, чтобы они все работали на одинаковой мощности, мы их все совершенно спокойно объединяем в одну группу, например, в группу Б, и э, назначая регулировки на группу Б, у нас эти регулировки распространяются сразу же на все три вспышки, которые внутри этой группы. Количество групп ограничено. Для каких-то синхронизаторов это 3, для каких-то 5, для каких-то даже 16. И также внутри вспышек их тоже может быть ограниченное количество. 3, 5, либо 16. Внутрь группы можно назначить сколько угодно вспышек. Если вы решили вспышками осветить какую-нибудь огромную площадку, и у вас этих вспышек 20 штук, вы можете их всех сработать, чтобы они у вас сработали одновременно. Вы можете их всех засунуть в группу А, и они у вас все одновременно сработают. В этом проблем нет. Проблемы только в количестве групп. Итак, давайте на небольшом примере посмотрим, как это все будет работать. X-Pro и V860. Почему выбрал такой набор? Потому что, на мой взгляд, это самый крутой набор по соотношению цена и качества. Давайте быстренько пробежимся по синхронизатору. Сверху слева у нас идет номер канала, сверху справа э, заряд наших батареек. Кстати, производитель рекомендует использовать обычные батарейки для синхронизаторов, а не перезаряжаемые по причине того, что обычные батарейки дают больше вольтаж, и синхронизатор адекватнее показывает вам заряд ваших батареек. Да и в принципе обычных батареек, если не забывать отключать синхронизатор между съемками, хватит вам практически на полгода. Поэтому использовать хорошие аккумуляторы не всегда имеет смысл. Дальше у нас идет перечень всех групп. Это 5 штук. Для каждой группы есть свои значения. И нижняя строчка с надписями обозначает, за что отвечают вот эти вот четыре одни из главных кнопочек. Слева от группы для каждой группы есть своя кнопка выбора. Например, вот так вот. Каждую группу очень легко и быстро можно выбирать. Снизу у нас мы понимаем что эта кнопка в данный момент может сделать. Кнопка Mode, это переключение режимов. Под ней значок замочкой это то, что будет эта кнопка делать, если на нее нажать от 3 до 5 секунд. То есть, это может заблокировать весь экранчик. Вот у снизу надпись заблокирована. Еще раз сделаем 3 секунды. Снова работаем. Справа кнопка меню, слева режим теста, кнопка теста. И справа режим увеличенного экрана. Итак, давайте быстренько настроим нашу вспышку и синхронизатор на работу вместе в базовом режиме. Для этого проверяем первый канал, группа А. Канал мы можем поменять, если мы задержим вот эту кнопку подольше. У нас загорается кнопочка цифра К1, и мы можем полистать, назначить какой-либо другой канал. Когда нужно менять каналы? Как правило, менять каналы вам необходимо, если вы работаете на каком-то массовом мероприятии, и вы не один, кто пользуется системой Godex. Если у вас таких несколько людей, в самом начале просто подойдите друг к друг другу и договоритесь, на каком канале вы работаете, чтобы не мешать друг другу. Тогда вы не будете поджигать вспышки соседа и тратить его электроэнергию. Либо, если вы находитесь в какой-то ситуации, когда у вас загрязнен радиошум, когда у вас какие-то идут помехи, вы можете полистать каналы и проверить, какой работает более-менее стабильно. Но таких ситуаций практически не бывает. Даже в таком перегруженном разного рода электросетями и радиосетями в крупном городе, как Москва. Все внутри канала у нас есть 5 групп, и на каждую мы можем уже назначать свои настройки. Например, мы вот сейчас оставим ручной режим и мал самую маленькую мощность 1.128. Переходим к вспышке. На вспышке мы ее включаем. Сейчас у нас вспышка включена в режим на накамерный. И нам это с вами необходимо поменять. Для того, чтобы поменять режим синхронизации, у нас есть справа вот такой вот значок молнии. Мы на него нажимаем и листаем по кругу режимы синхронизации. В данной вспышке их 5, потому что это под Sony. Там помимо того, что есть э, радиосинхронизация от компании Godox, встроена еще оптическая синхронизация для, для камер Sony. Смотрим в левый угол сверху, видим молнию это оптическая синхронизация. Родная под Sony мы ее пролистываем раз, еще одна, пролистываем. И видим значочек радио. Это уже та, а, те режимы, которые нам нужны. И здесь две штуки: один в режиме мастер. Это тот момент, когда вспышка остается на камере, и способна сама еще поджигать другие вспышки. И следующий режим с надписью Slave. Вот здесь тон по центру. Это значит, что э, вспышка в режиме ведомой, и на нее назначаются дистанционные настройки и дистанционный поджиг. Проверяем значок радио и slave. Слева от этой надписи мы видим канал, в котором она выстроена, справа мы видим в группе, в которой она назначена. Все, больше нам уже делать ничего не надо. Эта вспышка совершенно прекрасно теперь будет работать с этим синхронизатором. Вспышка, несмотря на то, что она Sony, она увидела наш синхронизатор, который для Fuji, и, и здесь нам специально для этого выводит надпись Fuji, для того, чтобы мы понимали синхронизатор, какой сюда все верно все подключено. Нажимаем на кнопку «Тест» и видим, как срабатывает вспышка. Видим значение мощности, 1.128, именно та, которую мы выставили на синхронизаторе. Давайте ее сейчас поменяем для наглядности и поставим что-нибудь помощнее, например, одну 1.8. Видим, как мы назначаем на 1.8 на синхронизаторе, и в режиме реального времени меняется и на вспышку. Делаем тест, и вспышка срабатывает гораздо ярче. Также мы можем перевести эту вспышку в режим TTL. Для этого мы выбираем группу А и листаем кнопочкой МОД режимы. Здесь они их три, они меняются по кругу. Это выключено, режим TTL автоматический и режим ручной. Опять выключено, TTL ручной. И так по кругу. Давайте выберем TTL, нажмем на кнопку теста, она срабатывает также совершенно прекрасно. Помимо этого, дистанционно мы можем менять зумирование вспышки. Для этого на вспышке зумирование должно быть выставлено в авто. На вспышке есть кнопочка ZM, что означает зум. Один раз нажимаем и переводим в крайнее слева положение с прочерком. Это означает, что он стоит в автоматическом режиме. И теперь уже на синхронизаторе, нажав на ту же, кнопку, ту же самую кнопку с подписью ZM Zoom, мы можем перейти в режим редактирования зума вспышки, выбрать группу и начать листать зумирование вспышки. Как вы слышите, моторчик начинает внутри двигать лампу, тем самым менять зумирование самой вспышки. То есть даже зумирование мы можем делать дистанционно с синхронизатором. Возвращаемся обратно. Вот базовые настройки, которые вам нужны будут для того, чтобы ваша вспышка сработала с вашим синхронизатором. Всегда внимательно проверяйте канал и группу, в которую они назначены. Нажимайте на кнопки теста и проверяйте, срабатывает или нет. Если не срабатывает, что еще могло на это повлиять? Для этого мы залезем в меню внутрь. В синхронизатор я покажу вам парочку пунктов меню, которые могут на это повлиять. Итак, заходим в меню. И, например, на прошке есть такое меню, как дистанция. И мы здесь видим выбор от 1 метра до 100 метров и от 0 до 30. Для чего это нужно? А, в режиме синхронизации есть определенные проблемы на коротких расстояниях, и специально для этого есть от 0 до 30. Это для тех случаев, если вы, например, вспышку носите в руках, и снимаете какой-то репортаж, например, клубный, а фотоаппарат у вас в другой руке. Расстояние очень маленькое, меньше метра, и, соответственно, чтобы все работало стабильно, нам нужно выбрать от 0 до 30. Если ваши вспышки находятся на отдалении, стоят на стойках, то совершенно спокойно выбираем от единицы до 100 метров. Также может повлиять такой параметр, как ID. Внутри уже назначенного канала вы можете прописать свой ID. Это число э, из четырех символов, из четырех цифр, э, то есть вы выдумываете какое-то свое число, там, например, там 978, и это назначайте внутри уже канала, для того чтобы даже если у вас стоит первый канал, самый популярный, вы пришли на мероприятие, и другие люди тоже работают в первом канале, вы можете к ним уже не подходить и не договариваться, потому что у вас внутри прописан э, ID, и очень маленькая вероятность того, что тоже кто-то выставил и выдумал то же самое ID, который у вас. Но это ID надо точно так же прописывать в каждой вспышке. Давайте это сделаем. Например, сейчас я назначу ID номер, скажем, 23 на синхронизаторе. И проверяем, вспышка уже не работает, потому что мы... Назначили ID, включили эту функцию. На вспышке мы с вами переходим в меню и находим тот же самый ID. Включаем его и начинаем листать до того же самого числа, которое мы выставили на синхронизаторе. 23. Возвращаемся, проверяем. все, теперь снова срабатывает. Поэтому, если вы вдруг где-то в меню что-то листали, и после этого у вас вспышка не срабатывает. Обязательно посмотрите пункт ID как в вспышке, так и в синхронизаторе. Возможно, вы там ее случайно включили. Что еще можно с этим синхронизатором? Давайте посмотрим на экранчик. Сейчас у меня включены три группы ABC, и на каждой из них назначена своя мощность в мануальном режиме: 1 восьмая, 1, 128 и 1,64. Допустим, у вас такой сценарий, что вы снимали, у вас эти настройки устраивали. Вы, например, снимали, ну скажем, на одном объективе, на диафрагме 2.8. Затем решили снять то же самое, но с другим объективом. И вам надо диафрагму прикрыть. Ну, потому что, например, у вас вы взяли объектив, который может максимальную диафрагму только в f4. Вы поставили f4, и вы видите, что у вас недостаточно света. Но, например, ISO... Вы не хотите поднимать для того, чтобы не повышать количество шумов. Что вам остается, вы можете поднять мощность вспышек. Так вот, вместо того, чтобы каждую группу выбирать и поднимать ее на одну ступень, вы можете нажать на кнопку All и всех одновременно одинаково, например, поднять или опустить. Давайте посмотрим. Все. Одним быстрым движением все вспышки были подняты на одну ступень. Таким образом, если вы снимали на 2,8, а теперь снимаете на 4, на F4, у вас теперь будет такая же экспозиция, как вы снимали до этого. 1,4 в группе А, 1,64 в группе Б и в группе С 1,32. Все одинаково поднялось на одну ступень. То же самое распространяется и если у вас какая-то из групп стоит в режиме TTL. Вот это, к сожалению, мне не совсем понятно, потому что те вспышки, которые работают в режиме TTL, они у вас все равно изменяют свою мощность с каждым кадром в зависимости от того, что вы снимаете. И каждый раз, в зависимости от настроек вашей камеры и объектива, они каждый раз под это все подстраиваются. Поэтому, в принципе, менять в этом режиме мощность TTL не особо разумно. Поэтому будьте внимательны, и если у вас какая-то из вспышек работает в режиме TTL, вы ее потом. Обратно выберите и открутите до нуля. Либо до, той, до, до тех настроек, которые состояли до этого. Далее заманчивая кнопочка в, в правом углу, МОД это моделирующий свет, сокращение от этого. Некоторые вспышки и большинство моноблоков поддерживают так называемый моделирующий, он же пилотный свет. На русском мы привыкли использовать именно слово пилотный. Это когда лампочка постоянного света включается для того, чтобы мы с вами в режиме реального времени, устанавливая свет, нашими глазами могли понять, как именно ложится свет. Вы можете его дистанционно синхронизатора включать или выключать. Если такая функция поддерживается вашим источником света. Если вы на съемке работаете только с какой-то одной группой, то для того, чтобы не разглядывать мелкие надписи, вы можете эту группу посмотреть крупно. Для этого есть вот в нижнем правом углу кнопочка с изображением лупы. Мы на нее один раз нажимаем, и выбранная группа показывается на весь экран. Что удобно в этом случае, нам не надо каждый раз нажимать на кнопку группы, для того, чтобы начать ее менять. Просто у нас выбрана группа, и в любой момент начинаем колесом, менять мощность но будьте внимательны в этом режиме если вы носите фотоаппарат например на какой-то боковой разгрузке вы можете при ношении этот синхронизатор он может задеть у вас обедро бедро и колесо поменяет настройки на вашей вспышки. поэтому периодически либо блокируйте экранчик долгим нажатием на кнопку mode либо периодически проверяйте какая у вас мощность стоит для того, чтобы у вас не оказалось, что вспышки вдруг срабатывают на какой-то другой мощности. Кнопку теста мы уже с вами неоднократно нажимали. Далее давайте быстренько пробежимся по меню и какие же важные настройки там есть. Нажимаем на кнопку меню, переходим в самое начало. Первое. Что мы видим с вами? В верхнем правом углу мы можем посмотреть с вами на версию прошивки, которая у нас внутри синхронизатора. Периодически это может быть важно, если вышла новая прошивка, и в ней какие-то новые функции появились, вы можете всегда посмотреть, какая прошивка стоит на вашем синхронизаторе. Первое, это у нас Standby, это включение-выключение а, спящего режима у вашей вспышки. Он либо выключен, либо включен. Я обычно рекомендую его, я обычно рекомендую его отключать для того, чтобы... У вас синхронизатор был всегда на готове, был всегда сработать по первому же его требованию, а аккумуляторы тратятся не так, батарейки не тратятся не так быстро для того, чтобы включать режим стендбай. Дальше у нас идет бип, бип включает и выключает звуковой сигнал на ваших вспышках о готовности после перезарядки. То есть вы когда делаете кадр и вспышка делает такой писк, давайте его включим и послушаем издает звук, вот такой вот, о том, что она перезарядилась и готова к очередному кадру. Это может быть очень полезно, работая на высоких мощностях, когда э, происходит перезарядка не моментальная. Например, вы делаете кадр, дожидаетесь звуковой сигнал, и делаете снова кадр, потому что если вы его не дождетесь и сделаете кадр, вспышка либо сработает, не сработает совсем, либо сработает на какой-то там части мощности, что в принципе это будет не особо рабочий кадр. В этом случае торопиться не стоит, необходимо дождаться звукового сигнала и продолжать съемку дальше. Степ Это ступени регулировки. У нас есть возможность от э, в долях до самого низкого 1.128, до 1.256. И дальше у нас идет в тех же самых границах, но э, по 1.10. Обычно мы с вами меняем экспозицию мощных вспышек по третям, точно так же, как у нас это делается и в фотоаппарате. Можем делать по десяткам. Но 1256 и по десяткам поддерживаются далеко не всеми э, источниками света. Обычные накамерные вспышки, как правило, могут давать минимальную мощность 1.128 и меняются исключительно по третям. А, до 1256 и по десяткам обычно могут старшие моноблоки линейки AD. Далее. Это у нас Light подсветка экранчика, сейчас она у меня постоянно включена для записи видео, может быть всегда выключена, либо 12-секундная задержка, то есть после 12 секунд того, как вы не трогаете какие-либо кнопки, у вас подсветка выключается. Дальше, синхронизация внутрь либо наружу, это для порта, который расположен здесь сбоку под заглушкой, вот этот вот двух с половиной миллиметровый порт. То есть этот порт может работать в двух направлениях. Он может либо заставлять срабатывать через это гнездо сам синхронизатор, либо синхронизатор может через это гнездо заставить что-либо сработать. Очень удобная настройка для определенных вещей. Дальше идут группы от 5 до 16. Мы можем использовать 5 групп в этом синхронизаторе, а можем аж 16. Но, как правило, хватает для большинства задач и 5. Это яркость экрана, но, в принципе, на монохромных экранах это не так сильно э, важно. Как правило, все оставляют на нуле. Параметр шут. Здесь важно знать, что здесь в основном когда работаете одни, но на самом деле со вторым режимом это не сильно отличается. И режим Up. Это в том, э, в том случае, когда вы выставляете мощность через приложение, сам синхронизатор, он уже не выставляет никакие мощности, а только отправляет э, сигнал о том, чтобы сработали вспышки. Если вы это не выберете и будете менять на, синх... на приложение какие-либо мощности, у вас эти мощности будут сбрасываться синхронизатором. Дальше у нас идет дистанция, про которую мы уже с вами говорили, ID, про которую мы уже с вами говорили и режим TCM. Здесь мы просто выбираем, с какими мы вспышками обычно работаем для корректного а, работы режима TCM. Про режим TCM. Для этого у нас есть отдельная кнопочка здесь снизу справа. Мы ее долго держим. Она нужна для того, чтобы а, мы с вами пришли в помещение, включили вспышку в режиме TTL, сделали кадр, камеру вместе со вспышкой решили, какая нужна мощность. После этого мы с вами зажимаем кнопку TCM и Синхронизатор для этой вспышки назначает ручной режим в той мощности, которая соответствует мощности вспышки в режиме TTL. Для чего это сделано? Для того чтобы у вас каждый раз не было вот этой вот пляски с мощностями, в зависимости от того, что у вас в кадре. Потому что если у вас в кадре, например, вошло много людей в темной одежде, то в режиме TTL у вас вспышка будет пытаться сделать импульс мощнее, потому что она считает, что у вас кадр стал темнее за счет большого количества людей в темной одежде. Чтобы этого избежать, вы назначаете вручную необходимую мощность для того, чтобы у вас кадр был такой же, как и до этого. Плюс в режиме CTL у вас каждый раз делается два импульса, а значит электроэнергия э, вашей вспышки кончается гораздо быстрее, чем в ручном режиме, когда делается лишь одна вспышка нужной мощности. Поэтому этот режим позволяет вам быстро и легко выставить необходимую мощность, когда у вас нет возможности делать тестовые кадры и подбирать мощность вспышки в ручном режиме. То есть она вам экономит время и впоследствии экономит электроэнергию. И последнее, о чем мы с вами здесь не поговорили, рядом с разъемом для синхронизации у нас есть Type-C. Он нам нужен исключительно для перепрошивки. И справа у нас рядом с тумблером включения есть тумблер включения и выключения подсветки фокусировки. Лампа подсветки фокусировки направлена вот здесь вот, светит на тот объект, который мы обычно с вами снимаем. Очень хорошо работает с зеркалками и с переменным успехом работает на беззеркалках. Например, на последних камерах Sony с фазовыми датчиками работает вполне прекрасно. В зависимости от синхронизатора, под какую систему мы взяли, могут быть небольшие различия. Так, например, в синхронизаторе под Fuji там нет определенных функций. Например, включение-выключение сверхскоростной синхронизации, потому что э, это включается исключительно на вспышках. То, например, вот на том же самом синхронизаторе X-Pro, но для Canon, есть дополнительная кнопочка. Вот она, Sync, появилась в отличие от Fuji. Э, что мы можем делать этой кнопочкой? Так, например, есть функция сверхскоростной синхронизации, которая вам позволяет снимать на выдержках короче, чем 1,02. Из-за особенностей срабатывания механизма затвора в камерах у нас есть простая синхронизация, она ограничена 1,02 секунды, либо 1,250, в зависимости от производителя вашей камеры. А чтобы снимать на выдержках более коротких, необходима такая функция, как сверхскоростная синхронизация. Ее поддерживают не все вспышки, не все синхронизаторы. Godox эту функцию поддерживает, но ее нужно дополнительно включать. Так, например, у нас есть кнопочка Sync, на которую мы один раз нажимаем. В правом верхнем углу появляется значочек с молнией и э, буковкой H, которая обозначает Hyper Sync. После ее активации у нас в камере доступно выбор выдержки короче чем 1200, даже до 1 можно домотать. Не всегда это нужно, не всегда это будет корректно работать, но такая возможность у нас появляется. Также особенностью именно под Canon будет то, что на синхронизаторе мы можем выбрать синхронизацию по второй шторке. У большинства камер э, возможность съемки по второй шторке со вспышкой э, назначается в камере. У Canon это вынесено во вспышке, либо в синхронизаторе. По второму нажатием на кнопочку Sync мы включаем вот такой вот иконку, которая означает срабатывание вспышки по задней шторке. Для тех, кто не знает, срабатывание по задней шторке – это когда ваша вспышка срабатывает в момент закрытия экспозиции. То есть, например, если мы снимаем какую нибудь например, одну секунду возьмем для простоты, захват нашего кадра идет одну секунду. При обычном режиме вспышка срабатывает в начале этой секунды, а потом идет экспозиция того света, который у нас постоянный. В режиме задней шторки вспышка срабатывает перед закрытием, и в зависимости от этого при определенных случаях можно получить совершенно разные результаты, особенно при движении человека в кадре. Например, за момент секунды наш объект успевает э, из левого края кадра переместиться в правый. И в зависимости от того, в начале либо в конце сработает наша вспышка, будет когда освещен наш объект. В начале либо в конце. И шлейф будет до или после. Ну что ж, вот довольно подробно, если вы не хотите читать инструкцию, это видео было специально для вас. Подробный рассказ о том, как синхронизировать синхронизатор вместе с вашей вспышки и какие настройки есть в синхронизаторе. И что, в принципе, вы можете сделать. Большое спасибо, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. Надеюсь, он был вам полезен. Если он был вам полезен, обязательно поставьте нам палец вверх, либо еще можно написать нам комментарий, был ли он полезен, где было что-то недосказано, либо сказано, возможно, неправильно. Обязательно напишите нам об этом в комментариях, подписывайтесь на нас на YouTube для того, чтобы не пропускать наши следующие ролики. А я с вами прощаюсь, это был магазин 812 фото, счастливо!